Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами будем проходить новый урок по арабскому языку и очень много будет интересных текстов и интересные правила. Итак. Сегодня у нас парк, повторение парка. Мы знаем это слово уже по предыдущим урокам. Это слово «Аль-Хадика». «Аль-Хадика», «Хадика-толь-Хаяванат», например. «Хадика-толь-Зухур», «Хадика-толь-Фараша». Так, да? Это парк. Маун, маун. Вода. Маун. маун. <coughs> И в парке очень много деревьев. Шаджаратун. Дерево. Шаджаратун. Шаджаратун. Дерево. Также. Бухайра. Бухайра. Озеро. Бухайратун. Там арбута на конце. Это признак того, что имя в женском роде. Женское, э, в женском роде. аль хадикату Бухайратун, Шаджаратун. Там Арбута в конце. Это означает, что это женский род. Понятно, да? Ну, еще одно слово возьмем. Аззугуру. Азугуру цветы. Загратун. Аззугуру цветы. Итак, правило. Правило. Алиф лям. Запомните. Первое. Алифлям, он заходит только на имена. Аль-Асма. Он только на Аль-Асма заходит, на имена. Это признаком имен является. Если вы увидели Алифлям, вы сразу скажете, это Исм. Хоть вы даже смысл не знаете слова, вы говорите, это Исм, потому что впереди Алифлям. Значит, он на глаголы не заходит, на фиале не заходит и на Аль-Хуруфы не заходит. А хуруфы не заходит. Итак, например, слово давайте возьмем Матарун. Матарун. Дождь. Дождь, например. Матар. Это ИСМ. Я вам сра сразу скажу. Даже, может быть, вы даже не знаете э смысл, но если вы видите танвин, вы сразу скажете, это ИСМ. Танвин тоже является признаком Исма. Запомните еще одно правило. Танвин является признаком Исма. Матарун – это Исм. Теперь, если Алифлям поставим впереди Аль-Матару. Смотрите, Аль-Матару. Танвин убегает. Алифлям с Танвином никогда не будут вместе. Запомните. Либо Алифлям, либо Танвин. Они не будут вместе никак. Запомните. Аль-Матару. Либо «матарун» без «алифляма», «танвин» в конце, либо «аль-матару». Если «алифлям» пришел, «танвин» уходит. Еще одно правило. И «алифлям» указывает нам на какое-то определенное, на конкретику. Понятно, да? Это какое-то слово уже. Это определенный артикль называется еще. «Аль» – частица определения. Конкретизация какая-то. Аль-матару. Конкретно какой-то дождь, о котором мы уже, может быть, пять минут назад говорили. Понятно, да? Например, слово Шам Сун. Шам сун. Солнце. Шам сун. Танвин. На конце танвин. Танвин дома. Аль. Заходит и получается Ашамсу. «аш уже лям мы не читаем, потому что шин – это здесь солнечная буква. Хуруфу шамсия. Эти, эти, эти правила тоже вы должны знать. А-шамсу. Аш Аш Аль здесь не читаем, но мы удваиваем букву шин. Солнечную букву мы удваиваем. У меня есть целый урок про хуруфу. А-шамсия Аш валькамария. Отдельный урок есть, посмотрите. Ашшамсун, шамсун, Ащамсу. Аш Танвин убежал, когда Алифлям пришел. Все, убежал Танвин. <coughs> Дальше. Шаджа Ра Тун. Дерево, да? Шаджаратун. Какое это дерево? Шаджаратун. Ра -тун. Аш -ша -ра Ту. Получилось «ащаджарату». Итак, вы теперь знаете новое правило. «Аль» – это, во-первых, признак «исма», так же, как и «танвин» является признаком «исма». Но когда заходит «аль» перед именем, то «танвин» убегает, «танвин» уходит. Они не будут, не будут они вместе никогда. Никогда не вы, вы не скажете аль матарун. Понятно, да? Аль э, ашьямсун неправильно это будет, это большая ошибка будет, запомните Ащаджаратун. это неправильно, это ошибка, нужно говорить шаджаратун или ашаджарату. Дальше следующее правило та с сукуном та с сукуном, запомните это та с сукуном называется та танит асакина та танит асакина -ас та -та -ас по арабски та Атаанит женского рода Асакина. Приходит, которая с Сукуном. Это является признаком глагола. Сразу Она приходит в конце слова. Вы сразу скажете, вы даже не знаете смысл этого слова, не знаете, как его переводится, как оно переводится. Но вы сразу скажете, это женский, э, женский род и это глагол мадой. Женский род и глагол мадой. Глагол прошедшего времени. Сделала. Писала. Читала. Спала. Понятно, да? Кушала. Это все будет ла-ла-ла. Понятно, да? Это на женский род указывает на глагол женского рода в, прошедшей, в прошедшем э, времени. Давайте посмотрим. Пример. Ро. Син с фатхайса, роса, мим с фатхай. и та с сукуном. Роса-мат. роса, мат, роса, мат, роса мат. Росама – это рисовать. Та рисовала. Значит, рисовала. Она рисовала. Вот так. Глагол в прошедшем времени. роса В женском роде еще. Дальше. Ша-ра-кет. Шаракат. Шаракат. Еще Алиф удлиняет Фатху. Шаракат. Участвовала. Участие. Принимала участие. Шаракат. Она принимала участие. Следующее. Фазат. Фазат. Фазат. Выиграла. Получила премию. Получила премию, приз какой-то фаузун алым при успеянии. и последний глагол колят колят та с сукуном на конце это все это признак женского рода понятно да и та с сукуном это признак того что перед нами глагол в женском роде в прошедшем времени она рисовала – росамат. Она участвовала – шаракат. Она выиграла – фазат. И она сказала – холят. Запомните это правило раз и навсегда. Сейчас мы это будем с вами тренироваться. На текстах мы сейчас с вами потренируемся. Итак. Здесь мы видим, что это Исм, потому что Алиф стоит. Это признак Исма. Фи, она приходит перед именем тоже, перед Исмом, и ставит Исм в состоянии Джар. Это Исм сразу становится маджур. и на Касра он заканчивается. Смотрите, Касра, потому что впереди стоит Фи. Из-за вот этой фи у исма на, э, в конце слова, кесара. Фильхади кати. Никогда вы не скажете фильхади кату, фильхади кота. Именно фильхади кати. Там работа с кесарой. Понятно, да? Потому что фи пришло впереди. Это джар. харфуль джар. Байнама кеналь от Байнама кеналь от Когда дети абуна То есть однажды дети Яль-абуна э, играли. Яль-абуна это играли. Яль-абуна. Они играли в фильхадирхате в парке. Талаб-бадат. Талаб-бадат. Талаб-бадат. Это глагол, запомните. Там «та» с сукуном. Но когда у нас встречаются два сукуна, После него, потому что приходит ас-Самау, там начинается на сукун, начинается нас сукун. Это есть правило такое, встреча двух сукунов. Об этом мы будем говорить. Поэтому, когда встречаются два сукуна, мы э, сразу э, первый сукун не читаем, а кясру ставим. И получается было таляб бадат ас-Самау и потому что трудно было соединить оба слова. Таляббадат самау. Неправильно будет. Поэтому в арабском языке кясру ставят вместо сукон, читают кясру. Таляббадати самау. Небо, а самау это небо. Таляббадат покрылась белгуюми, тучами. Гуюм это тучи. Белгуюми тучами. Понятно, да? Аль-хуйум, роймун, аль-хуйум, это тучи, бел-хуйуми. Вахаджабат! И закрыли, закрыли хаджабат. Смотрите, опять та с сукуном. Та с сукуном это, признак, та с сукуном, признак женского рода. И перед нами глагол, фиал-мадой. И закрыла. То есть и закрыли тучи. Здесь имеется в виду. Доу Ащамси. Доу это свет, луч ащамса. Солнечные лучи. Уахаджабат есть такое слово, хиджаб. Хиджаб у женщин, хиджаб есть. Они одевают платья такие, хиджаб называется. Это то, что закрывает тело. Хиджаб. И у него есть условия. У этого хиджаба. Что касается женского хиджаба, он не должен быть обтягивающий и не должен быть просвечивающий. Вот это называется хиджаб. Правильное понимание, это так, об этом ученые говорят. Хиджаб у женщины он должен быть не обтягивающий, не облегающий формы, чтобы не было видно, и чтобы он не был просвечивающим. То есть, два, два должно быть условия у хиджаба. Запоминайте мамы или там сестры, что такое хиджаб. Итак, хаджабат. Значит, тучи закрыли солнечные лучи. Доу ащамси. Дальше. Ва и бадаат. Бадаат. Опять глагол. Смотрите, тас с суконом, потому что бадаат. Вы видите, если таз с суконом, все. Вы сразу говорите, это глагол. Бадаат. И стало. Что? Тумтыру. Алгуем, значит, эти э, тучи, они стали. Тумтыру. Тумтыру от слова матар. Матар. Дождь у нас. Тумтыру, то есть, лица дождем, да? Капать. Тучи стали уже... Из, из, из этих туч пошел дождь. Тумтыру. Ваштаддат. И еще что произошло? Смотрите, тучи закрыли небо. Скрылось, скрылись лучи солнца. Начался дождь. Ваштаддат. И усилилась бурудату. И усилилась буруда. Буруда – это холод. Очень стало холодно. Буруда тут токси. Смотрите, буруда тут токси. Буруда – это холод, а токс – это погода. То есть усилился холод, климат, еще токс – это климат, погода. Понятно, да? Холодная, холодный климат усилился. Стало очень холодно. Понятно, да? Когда... Дождливые тучи приходят, темные-темные тучи приходят, так ведь? Туча за тучей приходят и все, закрывают все небо, заволокло, солнечные лучи не видать уже. И пошел дождь, начал крапать дождь. Фарадда далят фалю дуаа нузулель матары И стали повторять, дети, дуа, нузулиль матары когда не спосылается дождь. Эта дуа нужно знать. А эта дуа надо выучить. Крепости мусульманина, крепости муамина, она есть. Дуа нузулиль матар. Когда не спосылается, когда Аллах, субханава отправляет дождь. Нужно знать это дуа. Аллахума сайибан наафиан. Нужно делать такой дуа. О, Аллах! О мой Господь, о мой Аллах, дай нам сойебан, дождь, нафян, который приносит пользу, полезный. Или сайбан ганиан, э, ганиан, мягкий, приятный. Ла вот эти дуа надо делать. А когда дождь заканчивается, тоже мы должны знать. Мутырна, бифадлилляхи ва рахматихи. Нам был не послан дождь Фадлюлла, то есть по милости Аллаха Субханаталь, Уа И значит, Фарадда для твалью дуаа, нозуулиль матари и стали повторять дети дуа, а не с дождя, Уахами и они стали восхвалять Аллаха. Вахамидуллаха стали говорить, аль Альхамдулиля, Альхамдулиля аль радоваться. Потому что дождь ⁇ это барака. Начинает все расти после дождя. Вааду или аманазилихим сария. И они вернулись, аду, аду. И они вернулись, или Маназилихим, в свои дома сариян. بيسترا ديتشك يرنولي سميدة ما بيسترا وحمدوا الله وعادوا إلى منازلهم سريعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الحديقة في بارك بينما كان الأطفال يلعبون في الحديقة تلبطت السماء بالغيوم وحجبت ضوء الشمس وبدأت تمطر واشتدت برودة برودة الطقس، فردد الأطفال دعاء نزول المطر وحمد الله وعادوا إلى منازلهم سريعاً. في الحديقة بينما كان الأطفال يلعبون في الحديقة تلبدت تلبدت السماء بالغيوم وحجبت ضوء الشمس وبدأت تمطر واشتدت برودة برودة الطقس дадали отфалюдунузули матар убидуллаха аду илиманазили гимсарья еще раз читаю чтобы лучше запомнилось uh, все вот эти предложения и этот текст фильм ходдекаати байна океаль отфалю ялябуна фильм ходдекаати толя бати сама у бенгумиджидал ощамси уабада от тумтырки вы тоже должны много-много-много раз читать. И пишите еще. Пишите, переписывайте такой текст. И записывайте наверху слова, перевод слов. Или отдельно слова выписывайте на листочек. И заучивайте эти слова. Смотрите, у нас теперь... Четыре глагола есть здесь. Та с сукуном Вы увидели? Это означает, что это глаголы в прошедшем времени женского, женского рода. Вы уже знаете. Смотрите. Это уже мы в нахву заходим. Нахву. Это признак. Та с сукуном в конце. Это признак того, что мы имеем дело с глаголами фиальмадой. Причем женского рода. Понятно, да? Так, дальше. Дальше. Смотрим слова. Ащамсу. Повторение, да? Ащамсу. Алифлям впереди. Танвин убегает. Все. Ащамсу. Дальше. аль му Танвин опять убежал. Алифлям, потому что тучи. Тучи альгуйому. Аль. Аль. Теперь ба. Это у нас аль Буква. Аль-Камария, значит, мы не читаем лям. А, значит, мы не удваиваем Ба. Альбурудату. Смотрите, альбурудату. Это холод. Холод, альбуруда. самау Ас-Самау Небо. Ас это уже у нас буква Шамсия Син а, Ас-Самау понятно да Небо. следующее слово Аль-Матару Аль-Матару Аль-Матару дождь и последнее слово возьмем аннузулю аннузулю аннузулю нузуль что такое нузуль это когда дождь э, сходит с неба нузуль да нузуль схождение там э, спуск Выпадает дождь. Ну,зулюль Матари, например, мы говорим, когда дождь выпадает. Выпадение дождя. Следующий текст давайте берем. Теперь следующий текст. Аррассамату Ассагэрату. Аррассамату Сагыра. Аррасама это художница. Ассагыра маленькая Арасамату Ар Ассагейрату. Маленькая художница. Рассамат. Смотрите, глагол. Сразу вы уже знаете. Тас с иконом – это признак глагола. В прошедшем времени Росамат нарисовала Розану. Имя девочки. Розану. Бестанвина. Имена женские Бестанвина. Розану. Ляухатан. Нарисовала картину. Нарисовала картину. Ляуха – это здесь имеется картина. Имеется в виду картина Ляухатан, Джамилетан, красивую картину, нарисовала Розан, имя девочки, красивую картину, Фига Мазратун, в ней, или на ней, на этой картине, мы видим Мазратун, что такое Мазра это пашня, Кабира, большая пашня, то есть это земля, большая территория земли, на которой что-то сажают. Может быть там пшеницу сажают, может быть там кукурузу сажают, может там помидоры, арбузы или еще что-то. Понятно, да? Мазратун-кабиратун. То есть место, где что-то выращивают. Большое причем место, да, мазра. У а также деревья и деревья. Ашджарун это множественное число. Ашджарун. Запомните, ашджарун это и деревья. Хадра зеленые. Хадра зеленые. Кафифа густые. Кафифа густые. Вазугурун – и цветы. Муляуана. Муляуана. Разноцветные. Разноцветные цветы. Уабухайратун. зарка. Бухайра это озеро. И озеро. Голубое, зарка. Зарка. Лякод шаракат. Смотрите лякод. Лям и код. Здесь для усиления. Это для усиления. Лякад шаракет разану. То есть участвовал. Смотрите, шаракат. Мы уже знаем этот глагол. Шаракат. Знаем мы его. Потому что тассакуном это глагол этого фиальмадой. В прошедшем времени принимала участие разан Фимаридель мадрасати Ма'рид – это ярмарка, выставка, школьной выставки. фимариды Фи ма'риды, мадрасати Участвовала разан в выставке школьной. Во фазат. И фазат, смотрите, опять фазат с сакуном. Это фиальмады, значит, говорим. Это глагол прошедшего времени. И выиграла. Би-аджмали ляухатин. Со своей красивой картиной. би Самой наилучшей красивой картиной, да? Аджмаль. Вафазат би Здесь мы увидели три глагола. Расамат, шаракат, фазат. И признаком глагола Является тасс Смотрите, вы теперь правила уже изучаете. Вы уже обращаете внимание. Это глаголы. Теперь вы можете находить глаголы уже фиальмады в женском, женского рода. Машалла, машалла, бизнилля, бизнилля. Так, давайте же посмотрим здесь нашу хадико. Парк. Давайте напишем даже. ха Ди котун хади парк хади ну-ка давайте составим этот хади котун хади ка парк давайте еще вспомним слова какие мы проходили Аль-ма-у. аль у придет у нас текст где будет мау замзам вода замзам альма вода альма альма Дальше, еще слово запишем. Ащаджарату. А дерево. Ащаджарату. Дерево. Конкретное какое-то дерево, потому что алифлям – это признак конкретизации. Определенное, о котором мы, может быть, уже говорили пять минут назад. Ащаджарату. Какое-то конкретное дерево. Ащаджарату. Пойдем в аль в наш любимый парк, например, как под нашим любимым деревом Ащаджара. Еще какое слово давайте запишем, какое мы прошли. Аль-Бухайра. Да, Бухайра. Аль-Бухайра. Озеро. Какое-то конкретное озеро. Аль-Бухайра. Бухайра. Бухайра. Озеро. Ну, еще какое-нибудь слово возьмем. Аз-зугуру. В парке очень много цветов. Азугуру цветы. Понятно, да? Так, убираем эти все слова. Теперь вы знаете, что такое ма, что такое бухайра, что такое хадика, что такое зугур. Так. Так, так, так, Азугуру тоже убираем. Убираем, убираем. Значит, доделываем наш парк. Красивый, красивый парк. Хадипа. Это парк. Это парк. Много деревьев. Много деревьев. Ашджарун, катифатун. Да? Ашджарун, катифатун густые деревья, потом что там, какой еще был в тексте у нас там, какие слова, зугур, зугур, моляуана, разноцветные цветы, зугур, моляуана, это тоже было у нас, так, что еще там есть, маун или бухайратун, бухайратун, озеро Маун. Вода. Это тоже было. Так. Еще что? Аль Матару. Дождь. Вот эти все слова нужно запоминать, запоминать, запоминать, запоминать. Итак, переходим, переходим. Сейчас мы с вами к новому тексту. Итак, у нас с вами новый текст. На подходе новый текст. Баракаллауфикум. Аназугай. Я зухайр. То есть имя мальчика Зухайр. Аназухайр, я Зухайр, Уамадинати Маккату. И мой город Мекка. Аназухайр у Амадинати Макка. Уахада Ахейзиат. А это мой брат Зияд. Его зовут Зияд. Зияд. А это мой брат Зияд. На дхабу мы идем. На дхабу это глагол. ним нун стоит. Глагол и нун является признаком глагола мудуаря. Настоящего будущего времени. Мы идем. На дхабу и Аль-Хароми. Мы идем в мечеть Аль-Харам. Ли-Нусоллия. ли я Для того, чтобы помолиться. Нусоллия. Ли – это для. Нусоллия. Смотрите, опять «нун». Это признак, признак глагола. мудория, Чтобы мы. Для того, чтобы мы. Ну – это мы. Надхабу – это мы идем нусалья опять ну нун это опять мы будем молиться Ванатуфу. опять и мы будем делать талав хауляль кабати вокруг кабы уанашрабу опять нун впереди уанашраба ма -а -зам и мы будем пить воду замзам -зам". смотрите здесь несколько глаголов где впереди буква НУН стоит, это указание на то, что эти глаголы МУДОРЯ. НУН – это признак того, что этот глагол МУДОРЯ. НАДХАБА, смотрите, НАДХАБУ, потом НУСАЛЛИЯ, НАТУФ, НАШРАБ. Четыре глагола здесь я нашел. Здесь четыре глагола МУДОРЯ. И признаком МУДОРЯ является МУДОРИЙСКАЯ БУКВА НУН. На прошлом уроке мы говорили, что их четыре: алиф с гамзой, потом нун, потом я и потом та. Итак, Аназухир, в Медине Мекке, в это время, ндзабу или Масjid al Haram, для нусалья и Кабати, в азамзама. Аназухир, в Медине Мекке, в это время, ндзабу или Леносоль, я, она туфа, хаулель кабати, уанаш Вот этот текст, также, как и остальные, которые мы с вами прочитали, нужно читать как можно больше, написать. Чем больше пишете, тем больше запоминается каждое слово, и э, у вас почерк отрабатывается, и э, у вас... Запоминается, когда пишешь, когда ты смотришь, когда ты читаешь, когда повторяешь, когда произносишь. То есть все-все-все-все органы задействованы в том, чтобы запомнить этот текст. Поэтому нужно его читать минимум 10 раз, писать минимум два раза. А на Зухайрум один этим маккава гада ахизият. Надагабуэль альмазчити льхарами, линусаллия ванатуфа, хауляль кабати, ванашрабама азамзама. بارك اللو فيكم وجذاكم الله خيرا خيررا الجزاء صبحبحانك اللهما وببحمدك لا إها إ أنت أستغفرك واتوب إليك